Друзья, всем привет! У нас есть большая задача на ближайшую неделю. Надо сделать укосины между сваями, ну, чтобы усилить фундамент, так как в этом месяце будем ставить коробку под крышу. Но смысл в чем? Чтобы удобнее было обваривать сваи, надо сделать металлический зажим. Струбцину, струбицу, называйте как хотите. Сразу скажу, лишних денег нет. У кого стройка, тот меня поймет. Поэтому колхозим по-быстрому из хлама, который валяется в мастерской. Пластиковые струбцины тут не подойдут, так как от сварки сгорят моментально. Есть у меня пару обрезков 30-го уголка, его и возьмем за основу. Уголок нарезаю чисто на шару, взяв примерные размеры с куска 108 трубы плюс уголок четверка, поэтому работаем. Сварочный аппарат у меня Ресанта 190К, для новичка, кто только учится варить или просто для дома, этого аппарата вообще за глаза. Найти такой сварочник очень легко через Е-каталог. Вбиваем в поиск сварочный аппарат, выбираем подходящий бренд, тип аппарата, инвектор, максимальный ток сварки, который нужен, сразу можно почитать отзывы и посмотреть, что пишут люди. Ну и если хотим купить, то фильтруем цены и выбираем подходящий магазин, который ближе к нам и нам знаком. Ссылку оставлю в описании. Уголки я свариваю в Т-образную форму, тем самым будет больше жесткости. Сразу немного равняю швы и с помощью магнитного уголка для сварки выставляю углы и свариваю детали. Своеобразная заготовка готова. Наношу разметку для удаления лишних кусков уголка, ну чтобы наш зажим выглядел более интереснее. Сразу решил навести немного порядка и зачистил лепестковым кругом сварные швы. Сделал разметку для болта и гаек и подрезал один край. Гайки у меня в наличии обычные, пластилиновые, поэтому использую сразу две штуки. В качестве вертушки использую болт меньшего диаметра и фиксирую край гайкой с такой с резиновой вставкой, прокладкой, кто как называет. Так, осталось немного зачистить и покрасить в цвет настроения синий. Просто другой краски нет, поэтому красим синий. Ну и все. Вперед! Покорять просторы свайно-винтового фундамента!